Привет с вами, крутой Вядь снова. И сейчас мне дали заход. Какой я буду делать там да, в Пенгагеме? Хорошо. Снижаемся до да, 11 тысяч футов. Снижаемся. Ctrl L, включаем посадочные фары, выбираем режим. Табло пристегните мне, у меня уже включено, поэтому нечего бояться. Дамы и господа, скоро мы уже сядем в аэропорту Касткруп. Надеюсь, им понравился наш полет. Извините, мне надо секундочку. в строю и мы продолжаем продолжаем продолжаем продолжаем продолжаем мы готовы мы готовы мы готовы так заходы на круг так я готов запрашиваю направление на аэропорт узнаем где он по Так, смотрим. ой извините 8330. рукой вам 8330. Увеличу скорость. Немножко. Так, хорошо. Все будет хорошо. Тихо-тихо. Вижу... Тихо. Извините, это... Извините, тут э, не знаю, кто проходил, но извините. Такого больше не повторится. Так. Хорошо. Это, это не все, если я расколотаю. Бам! Тихо! Бредица, побери. Ты птиц свыше заряда, побери. Уже скоро так убьюсь. Ну, да. Ладно. Не постоянно в 3 мили делают разницу. И на 3 мили меньше. Поэтому так сложнее. Да, да, он Но это просто Так, мы готовы. Так, мы готовим всех к посадке. Дамы и господа, мы готовим всех к посадке. Прошу всех пристегнуть да. мне. Здесь вам понравился наш полет. Огромное спасибо за то, что вы выбрали именно компанию American Boeing. Тин -тин. Так, мы готовимся к посадке, готовимся к посадке. 285 узлов. Псающий нацисткой должен быть 140. Так, Выпускаем шасси, закрылки на полную и, и немножко прибавляем скорости для нормальной посадки. 1400 высота. Контакт Сегодня я первый раз посажу самолет, не выглядывая на вид шасси. я сажаю ровно на полосу и это круто Так, это было простейшее обучение захода по ИЛС для, для тех кто собирается сделать себе flight simulator x купить скачать ну если честно я скачивал бесплатно я лично не знаю как вы я еще на все это сделал бесплатно. Контакт один один. Дамы и господа, я поздравляю всех с, при... с прибытием в Каст-Крупп. Здесь я понравился наш полет. Э, никому не осталось мест и не отстегивайте мир до полной от... остановки самолета. Вот. Мы, в принципе, и сделали заход на посадку. И причем... Укороченный. На укороченном заходе сделаю это. silk Approach. Rooksilk. Дамы и господа, здесь всем понравился наш полет. Мы уже прибыли в аэро. Мы будем рады видеть вас снова на борту нашего самолета. Что? Запрашиваю жилье Так, что бы хотела сказать в заключение моего видео. Ставьте лайки, комментируйте. Если вам понравилось мое обучение захода по Илс, я хочу вам рассказать одну очень интересную вещь про заход по Илс. Когда вас вы, когда вы сообщают, делайте заход до работать с вышкой до входа в глиссаду, сохранять такую-то высоту. Вы, это, вы не должны сохранять такую-то высоту до входа в глиссаду. На посадке высота должна быть по своему усмотрению. О чем мы это сказать? Поэтому как, вы аккуратно снижаетесь. И первым делом должны коснуться задние стойки, как было. Я э, немного сбоку сел на полосу. Но это ничего. Браво, альфа, и хаттав, Gate. Of tradition comes and the Six, several, six. господа. Всех поздравляю с прибытием в Касткруп. Надеюсь, всем понравится здесь. Вот. Мы будем рады снова видеть вас на борту нашего самолета. Сейчас подъедет терминал, и вы сможете войти. Во, вот так. Хорошо. Так. Да. Мы еще до сих пор в строю. Хорошо. Я и не за. А я и не знал, что э, я до сих пор снимаю это видео. Ладно. Надеюсь, всем понравился это видео. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Крутой VIP. И всем пока! Ля-ля! Пока! С вами был Крутой Эпи и всем пока!